Здравствуйте, меня зовут Я являюсь ученицей центра Фомальган Плюс уже, ну, страшно сказать, с 2000 -го года. Сегодня я пришла на очередное занятие, которое было посвящено каналу печени. В очередной раз очень много подчеркнула для себя, прежде всего, как можно регулировать свое здоровье, воздействие на точки канала печени это на физическом уровне и в том числе ну, на эмоциональном плане, потому что печень это средоточие гнева на низком уровне, вот, на высоком уровне это вместилище нашего духа, поэтому очищаться нужно нам постоянно, мы время от времени все равно замузариваемся, время от времени неправильные эмоции испытываем, соответственно нужно работать над собой. И очень многие которые здесь получила, они помогли. То есть мы проработали все точки, каналы печени, например, которые начинаются от нижнего, от пальца стопы, да, проходят по всему нашему телу, по ногам, поднимаются вверх, прочувствовали их, массировали их, работали с ними и, соответственно, меняли также состояние со своего тела и психики, я бы так сказала. Потому что даже вот занятий было 5, и я больше всего и особенно сильно почувствовала после четвертого занятия, когда еще добавились три очень мощные мудрые для здоровья, мы их держали по 10 минут. На следующий день большой прилив сил был и удивительная доброта на сердце. Это вот самое главное, потому что все в этом мире зависит от нас самих. Мы всегда будем возвращаться к себе и всегда будем искать состояние открытого сердца, любви, радости в душе, которое помогает нам просто жить. Как вы себя сейчас чувствуете? себя прекрасно, удовлетворенно, ну, потому что... Наверное, да? Потому что есть состояние легкости и есть состояние радости от того, что ты опять чему-то научился, чему-то тому, что облегчит твою жизнь. Это очень важно в наше время, менять свои реакции, поведение питание вот кстати вот это наше все неправильное питание я могу представить состояние печени у тех людей которые ходят фастфуд уж там работать и работать над собой надо и представляю как больно массировать точки и кстати важно для меня было то что я <къем> узнала что несколько точек помогают при недержании мочи. У меня есть такая проблема у детей, то есть воздействие, я уже попыталась на них воздействовать. Детям было больно, дети говорят, больно, а детям 5,6 лет, да? А что уже можно говорить о нас? Когда Годами все только становится хуже, поэтому нужно учиться. Это самое главное. Здесь не только мы про печень узнали, очень многому. учат, как мы устроены. Ну, прекрасный как способ функционер. помочь своему здоровью. Да. Да? Здоровье, действительно, это самое главное, что у нас есть. Дуб, душа, тело должны быть здоровыми. Спасибо. Спасибо.